Не возвращайся во вчера, там все другое. Другие улицы, дома и мы с тобой. Мы там наивнее и добрей и ближе к свету. Не верим в вечности дождей и злым приметам. Сегодня стали мы мудрее. Дожди все чаще. Не возвращайся во вчера, там ты. Вчерашний. Ему совсем не надо знать о том, что дальше. Пусть будет он наивен, прост, не фальши Еще успеет потерять в людей он веру И разменять свои мечты на власть Химеры. Пусть он пройдет, как суждено, свою дорогу И выйдет на нелегкий путь, ведущий к Богу.